Отзыв желтому мужику. Отзыв очень спонтанный, могу немножко путаться, но в этом-то и суть. Чтобы было понятно, раньше я снимал видео, если и снимал очень редко, stories очень редко выкладывал, примерно так. Так, смотрел обязательно в экран. И все тряслось и были вот такие вот эмоции, такие выпущенные глаза, не знал как говорить, а руки вообще не двигались, не были опущены. А сейчас более спокойно, То есть если формат stories, то я знаю что говорить, знаю как жестикулировать не в идеале, конечно, но уже намного лучше. А если формат как он называется 4 на 3, то тут еще более заметен эффект. То есть я могу отвернуться, я могу что-то спокойно говорить, могу подумать, могу запнуться. Мне это не жмет, мне теперь это не страшно. И в этом весь кайф. И раньше я боялся, думал, люди везде, это пиздец, люди смотрят. И что там вообще происходит? Это, если что, там не случайный человек, это моя девушка гуляет рядом. И раньше я очень сильно соковал. Желтый, в первую очередь, он учит не сать. То есть вот он очень правильно, методически подходит, потому что бывает так, что человек вроде дает классные знания, но ты не можешь их применить, потому что у тебя какие-то внутренние ограничения. А он, он не психолог, но он очень классно с ними борется. То, что он говорит, э, ну там уже на тренинге, наверное, увидите, или он сам расскажет. Но это очень круто. Это первый момент. А второй момент – это, конечно, работа с жестами, подсказки. Кстати, я брал без обратной связи, и все равно желтый мне подсказал, что как делать. Очень классно он подходит к своей работе. Да я даже честно скажу, я наблюдал свои ошибки у других, то есть я смотрел домашние задания других, и я видел, в чем их ошибки, и сам еще тут учился. То есть вот если брать его курсы, не знаю, в каком формате они в будущем будут, наверное, в более еще интересным, сложным ком то если брать его курсы, я не буду говорить, что берите самый дорогой или там берите начинающий какой, ну, для, того, чтобы, для того, чтобы там просто попробовать. Я думаю, в любом виде это будет полезно. Вот. Но в любом случае еще желтому желаю огромных успехов. Я думаю, дальше буду проходить его курсы и, конечно, буду совершенствоваться в этом. Пока-пока.